25 февраля, всем добрый день Пока еще зимуем Три дня, вот четвертые подряд Минус 10, минус 15 Но ничего, мыслями мы уже постепенно Перемещаемся в активность сезона И даже уже и качаем, и даже уже издаем Тема антибиотик в меде Частенько спрашивают Ну все-таки если пришлось пчеловоду применить антибиотик я-то все когда рассказываю о своем, о своем подходе к оздоровлению болезни расплода в основном это ну, антибиотик как раз вот там чаще применяется. Я никогда об антибиотике не говорю, не упоминаю, потому что всегда работаю на упреждение. Оздоровление у меня единственным способом это.. Создать безрасплодный период, то есть убрать источник перезаражения, больной расплод. Ну, не все этим занимаются. Антибиотик. Да, мощное лекарство, мощное средство от патогена микрофлоры. Конечно же, если оно применяется в тему, в дело, а не профилактически. Потому что профилактически применять антибиотики уже наприменялись. 50 лет применяли, а потом оказывается... Нас поставили перед фактом те же специалисты, которые раньше предлагали, вернее, рекомендовали профилактически применять антибиотики. А сейчас говорят, вы знаете, это была ошибка. Самая основная причина снижения резистентности физиологии медоносной пчелы это ошибочная рекомендация профилактического применения антибиотиков. Спасибо вам. А теперь мы его это все выгребаем в виде... Вот такое вот и селекционного и селекционное ядро пострадало, и наследственные эти все признаки качественно нормальные. Ну, ладно, антибиотик. Что если он попал? Нам нужно спасать семью, болезнь. Как он туда может попасть? Антибиотик у мед. Подкормка. Либо это осенняя, либо это весенняя. И бывает настолько... Щедро обильные подкормки, что задерживаются в гнезде уже до, до того, как его полностью тот мед антибиотиком семья не израсходовала для кормления расплода, и он попадает в товар. Как сделать так, чтобы он туда не попал? Вот остался, допустим, мобильно закормили мы с осени, даже запечатали. Это очень просто. Его просто не нужно мешать с другими рамками эти. Перезимовало, допустим, у нас на шести рамках. Шесть рамок. Нормально при условии, что это была хорошая зимовка или ну, все нормально. На шести рамках и начинается старт. Продвинули к теплой стенке, к юго-восточной, эти шесть рамок. Здесь началось развитие, первый расплод. Пускай они здесь так, эти рамки и находятся. Уже когда мы расширяем гнездо, по мере увеличения силы, это будет малометки, сушь и в конце уже вощина. Никакого резать расплод. Потому что пчеловоды вроде как поборолись с патолой, хотя они ее и заработали больше, чем уверен, за вот этой вот жадности, не будем вслух говорить это слово, сделать, создать рабочую обстановку в семье на первый взяток. Как ее создать? Гнездо небольшое, допустим, 20-24 даже рамки лежат из этого, лежат. Значит, нужно разорвать гнездо, создать такую обстановку, такой стресс в семье. Чтобы ей было недорогение. Ну да, может сработать. Когда-то, иногда. Но чаще всего это сработает болеть расплода. Потому что болеть расплода, причина болезни расплода, не до недообогрета, недокормленная личинка. И вот мы сделали. С одним боролись, к другому пришли. Поэтому в одно место, и пускай они здесь стоят, в этом, под этой стенкой. Вплоть до того, что я уже говорил, возьмите канцелярские кнопки наметьте на брусках сверху, и будете знать. Чтобы вы не тасовали, потом пойдет под подсолнух свести, там уже залили медом, воском залепили, не будете знать, какая рамка идет, если практикуете вот эту вот перетасовку. И так они пускай стоят до конца, и там уже будет видно, как с ними распорядиться, с этими рамками, выбраковать их или снова в зиму пустить. Теперь вторая ситуация, корпусная система. Развивается семья, те же шесть рамок пускай, вверху матка, внизу малометки, пленка, щель для того, чтобы семья посещала, пчелы посещали. Начинается развитие. Прошло время, заполнили уже полностью этот корпус расплодом, пчела пошла вниз осваивать, освобождать, освобождать ячейки, и видно, что пора, пришла пора сделать ротацию корпусами. Микроклимат нормальный, погодные условия уже позволяют. Поднимаем этот корпус вверх в суши, опускаем эти же шесть рамок, зиму перезимовавшие, с возможным там присутствием антибиотика, снова вниз сюда, и пускай они так и стоят до самого конца сезона. Вверх мы поднимаем и магазин, там сколько корпусов еще семья освоит. Но эти рамки с антибиотиками возможны. не съели его пчелы, не съели. Главное то, что он не будет там путаться в товарном меде. Среди рамок под товарный мед. Но если пчеловод практикует отводок, то тем более никаких проблем. Матку на старой матке обычно. Эти все рамки не сразу шесть, за два дохода переносим в эту семью с антибиотиком оставшимся, остался, не остался дойдя да там будут выкармливать и расплод и все а медовику комплектовали полностью нормальной сушей вощиной и никакого следа антибиотиков в товарном меде при сдаче не покажет потому что если это, этот антибиотик был с осени закормлен то его и запечатали соответственно и если кто-то думает, что он открытый, туда зальют, ничего подобного. Во-первых, его нужно, самое главное, не путайте рамки, не позвольте панически, некогда, там, роевая пора, все начинает забыли, что планировали сделать. Знаю, этот это аврал. Так что, если перезимовавшие рамки, всегда старайтесь профилактически держать даже профилактически, если антибиотиком и не пользовались, в каком-то одном месте, мало ли, какая там проблема может быть. Ну, в общем так, может пригодиться, такой небольшой экскурс в эту проблему. Мало ли, где-то кто-то сталкивается, потому что сдавать бы мед и может быть проблема.